Всем привет, с вами Лена Цыганок и я продолжаю записывать серию видео для переселенцев, для беженцев из Украины кому нужно, кто вынужден, да, переехать сейчас в другую страну, вот, делюсь своим опытом, делюсь опытом людей, которые уже тоже переехали, вот, и сегодня у нас важная тема, это как же найти жилье бесплатно, потому что в первую очередь многие едут с детками, и вот, как раз вот тот вопрос, который мне задает чаще всего, Лена, а как же жильем, да, вот, как решить этот вопрос, плюс, я думаю, что вы понимаете, так как бы людей уже очень много, кто переехал, много жилья занято, и страны, конечно же, которые принимают, стараются обеспечить жильем, ну, кстати, не все обеспечивают, вот, плюс... Ну, возможно, тогда не такое жилье, как бы вам хотелось, потому что это может быть такой лагерь, где-то это называется хаб, да, как бы там на 100 человек, или на больше, или на меньше, то есть это могут быть вместе мужчины и женщины, конечно же, мамы, особенно с детьми, да, как бы, ну, в целом молодые девушки переживают, вот как мы так будем размещаться, с одной стороны, да, с другой стороны, но нужно тоже помнить о том, что мы едем все-таки с вами не на отдых, как бы нам, Хотелось, и как мы раньше ездили, вот, а едем мы вынуждено да, в такой вот ситуации, поэтому, поэтому тоже с уважением относитесь к тому, что вам предлагают, как и волонтеры, так и люди, которые открывают свои дома, ну и, конечно же, государство, которое вас тоже принимает как как временного переселенца. Разберу сегодня некоторые сайты, на которых искали жилье, поделюсь секретами, как лучше его искать. В общем-то, все сегодня, надеюсь, будет для вас полезно. Если будет так, обязательно ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Ну а если вы уже тоже проходили этот путь, делитесь своим опытом в комментариях, возможно, своими сервисами, где вы искали жилье, или как в целом как бы вам удалось пройти этот путь. И начнем по порядку. В основном страны, которые принимают, то есть если вот у вас нет никаких договоренностей, с кем ничего, вы приедете, да, и чаще всего вас могут встречать уже в аэропорту, или могут встречать на границе, или могут встречать, это если паромом вы прибываете, волонтеры, которые вот как раз вот после прохождения паспортного контроля будут у вас спрашивать, если вам куда жить, да, как бы и вы будут направлять. Если как бы нет, никто не встречает в аэропорту, вы можете обратиться в миграционную службу сразу же, да, как бы и тоже говорить о том, что вам негде жить. И будьте готовы, что, скорее всего, вас разместят как раз вот в такой вот лагерь э, для беженцев. Там, кстати, могут быть не только украинцы, там могут быть и другие национальности. Вот. Ну или все-таки позаботиться о том, чтобы заранее знать, как бы, да, где ты будешь жить. И, в принципе, в основном сегодня будет видео об этом. Начну с того, что... Э, что тоже не нужно забывать о том варианте, что возможно у вас есть ваши друзья, знакомые, родственники, которых вы забыли, но вот э, можете сейчас им позвонить, написать, и люди сейчас очень открытые, стараются помогать, если вы не наклеите, и это важно. Вот, корректно, никто нам ничего не должен, да, то есть все просто вот открывают свои дома, свои сердца, я не знаю, вот свои объятия, свои финансы для того, чтобы нас в эту трудную минуту поддержать. Поэтому можно написать своим родственникам, друзьям, знакомым, и опять же, если у них даже нет возможности, например, вас разместить, возможно, у их друзей есть такая возможность, и однозначно, конечно, много жилья уже как бы занято, но тем не менее, кто-то вот может быть там решил там, сдать свой, дать вот возможность в в каком-то своем дачном домике разместиться, у кого-то были какие-то заброшенные отели, и они сейчас вот их восстанавливают, ну, то есть не все еще сдали жилье, то есть какие-то еще варианты есть, или вот кто-то все-таки не собирался, ну, как бы, например, отдавать какую-то свою комнату, а получается сейчас, да, вот все-таки придумал, вот, и какие-то могут быть, да, варианты, это действительно может быть просто вот дом, квартира, и вам выделяют одну комнату, то есть вы будете пользоваться всем вместе, то есть там кухней, санузлом, может будете вместе там завтракать, тебе дать ужинать, ну то есть вот такая как бы принимает к себе как семью, да? иногда это бывает, что может быть отдельный вход какой-то, или там какое-то цокольное, но оборудованное помещение, некоторые даже офис, например, не, ну, сейчас не работает, там, да, или есть какое-то вот помещение в офис, например, с тем же санузлом, но могут оборудовать под, ну вот по проживанию, да, то есть, ну, получится без кухни. Есть варианты, например, это прям для многих, конечно, хороший вариант, когда выделяют прям квартиру, да, какую-то апартаменты. они могут быть без мебели, но, тем не менее, потом... Можно тоже, как бы, да, дооборудовать это все, то есть тоже помогут волонтеры. Есть абсолютно разные варианты, но, опять же, здесь нужно понимать, как бы, да, что э, вот я точно хочу отдельное жилье, я точно хочу, как бы, чтобы это тут было все обставлено, чтобы у меня все было идеально, ну, как бы, таких вариантов, ну, на это не стоит рассчитывать, то есть, да, как бы, надо реальнее смотреть на вещи. Вот, э, поэтому... Что рекомендую, вдруг у вас нет никаких родственников, кто вам может помочь, знакомых, друзей. А дальше, конечно, обращаемся к соцсетям. Если вы уже понимаете, в какую страну вы едете, а лучше понимать, да, обязательно подпишитесь на все возможные группы в Фейсбуке, в Телеграме. вот, И вы можете записать видео или написать себя как бы да вот тот состав кем вы едете описать подробнее возможно чем вы занимались в украине характеристику ну какую-то да себя как человека вот возможно вы едете там с сестрой э, с мамой и количество детей да если они есть какого возраста это все поможет тоже вот людям которые вас принимают понять как бы да ну вот и вам тоже довериться потому что с одной стороны конечно европейцы очень открыты и доверяют, как бы, да, ну, так вот принято э, у них, э, ну, как бы, по безопасности, у большинства, как бы, не у всех, конечно, но, тем не менее, вот представьте, ну, вы пускайте чужого человека к себе в дом, и, ну, есть разные люди, да, как бы, и вот тоже понаслышанные, как бы, опытами, когда и обворовывают, и, и им тут все должны, как бы, и готовить, убирать за ними, и вот... Э, ну, вот не очень хорошо себя ведут, да, и люди немножко опасаются, вот, плюс, опять же, если вы с животными, не все хотят животными, несмотря на то, что они их любят, как бы лояльно относятся, ну, вот у кого-то может быть аллергия, да, или, например, маленький ребенок, не хотят, там, не знаю, новый ремонт, вот, то есть нужно, да, как бы, если вы едете с животным, об этом обязательно тоже указать, плюс... Ну, как бы и вы себе точно так же в обратную сторону, когда будете смотреть, да, жилье, то вы тоже можете обращать внимание, то есть на что я как бы смотрела это, если, например, у вас ребенок там 10 лет, девочка, да, то... Ну, хорошо было бы, если там тоже есть дети, там, например, не два года, а тоже такого же возраста. Это прям, я говорю про хорошую, там, вариант. Понятно, как бы, что это могут быть и совсем малыши, вот представьте, там, ну, по три по месяца до года, и родители э, хотят помочь тем людям, которые вот в этом нуждаются, открывая тоже свои двери, даже с такими маленькими э, детками, вот. Э, ну, наверное, да, как бы меня смутило, если это просто вот мужчина, да, как бы без семьи, то есть, да, и принимает женщин. Он может быть как бы просто вот готов, у него есть такая возможность, но здесь, наверное, нужно больше какой-то узнать информации. Вот действительно, наверняка тоже слышали, есть таких немного случаев, но тем не менее сейчас все чаще-чаще об этом говорят, что будьте осторожны, да, как бы кому вы едете домой, потому что есть как бы, да, попадают в рабство женщины с детьми ну в общем это ужасно и вот бежали от войны попали как бы в такую ситуацию это просто страшно поэтому насколько можно максимально пробуйте смотреть если это фейсбук да что у человека на странице если это какие-то вот максимально наводящие вопросы там где живет вот даже как рекомендую да почему принимаете да но не хочется как бы сильно но сильно с недоверием относиться, да, как бы, вот, но если вы о себе рассказываете и расспрашиваете, это тоже где-то, ну, мне кажется, нормально, что все тогда, как бы, да, друг друга правильно понимают. Дальше будем говорить еще... О сервисах, так, но ну, не договорила о Фейсбуке, вы можете на самом деле у себя на странице в Фейсбуке или в Инстаграме записать это видео, просить ваших друзей э, им э, делиться, вы можете это записать в э, видео или вот фотографию, описание в в той, в той группе, которой, ну, вот, в тех группах той страны. Да. Изначально, конечно, вот когда мы вначале искали, нам вообще как бы повезло, тогда еще больше было каких-то объявлений, вот люди сами писали об этом. Сейчас, конечно, если, ну, реже это вот прям сложнее найти, если ты вот, написал свое видео. все И как бы и в этих группах больше состоят, конечно, те люди, которые нуждаются в жилье или которые уже приехали. То есть, да, и там что-то вот, обсуждают. Но, тем не менее, да, вот, а вдруг... Пойдете как раз на такого человека, кто бы готов был вас принять. Плюс можно искать прям такие местные группы, вот по городам, может быть, да, вот если вы уже что-то там интересовались, может присматривали какую-то работу, вот, то uh, прям такие вот местные группы тоже можно писать, здесь еще не так много, ну, как бы тех, кто ищет вот жилье с Украины. И дальше мы перейдем к сайтам, которые рекомендую, вот будет один из сайтов, который, на мой взгляд, один из самых сложных, вот, но он, так, включаю демонстрацию экрана, да. вот один из самых сложных, но вот прям на нем я находила жилье, вот и многие мои знакомые находили жилье, находили относительно быстро, но я вот, кстати, не сказала, очень важно, перед тем, как начинаете искать жилье, запастись еще терпением, потому что жилья действительно уже как вы, ну вот мы сейчас начнем с вами смотреть, вот много из того, что вот вы здесь увидите, наверное, даже... Я бы сказала, может быть даже 90 процентов, может быть 80 процентов. Уже все занято, там как-то не сильно работает система того, что люди потом могут. Ну, как бы аннулировать свое это объявление, вот, ну, им пишут, да, его вы можете тоже как бы уже написать тому, кто прям такой нервный, как бы, да, и там, почему вы мне еще пишете, где вы нашли это объявление, такое тоже есть, вот, но отеститесь, пожалуйста, с пониманием, то есть наберитесь там да, вот терпения прямо, ну, и мониторить, мониторить, мониторить, то есть вот мы, например, сейчас на сайте с вами, вот его название, я, кстати, все ссылочки пришлю, оставлю в комментариях, и вы сможете под ним перейти, Mapa Help Me. Вот видите, здесь как бы разные страны, то есть ту, которая в этом, например, собрались. И здесь уже можно даже посмотреть, вот, например, по городам, да, как бы вот жилье, например, да, что здесь есть. Да, электронный адрес, вот, есть жилье для беженцев 100 метров, без срока, бесплатно. Мы вот прям с вами попали, ну, как бы на такое объявление, прям не 100 метров и без срока, бесплатно, ну, прям вот... Конечно, с одной стороны, вот смотрите, с одной стороны, вроде кажется такое, вау, классно, я хочу, вообще было бы здорово, но, тем не менее, мало информации, да, 100 метров, как бы, что там есть или нету, то есть, да, вот дальше здесь, как бы, на этом сайте электронный адрес указан, вот, ну, конечно, проще там потом уже общаться, чаще всего это в WhatsApp, да, как бы, или там, может, какой-то социальной сети, то есть, ну, где уже удобней... Э владельцу, там уже общайтесь, то есть вот там да, можете прям задавать вопросы. И, конечно, рекомендую писать сразу много, потому что вот реально много чего отсеется, как бы и пока ответят люди, ну поймите, у них жизнь, да, они как бы живут, работают сейчас, занимается всеми обычными делами, вот если нас как бы отмотать там, да, вот на тот период времени до 24 февраля, то есть вот ты просто как бы, да, появляются абсолютно теперь новые задачи, нужно разместить людей, как бы, да, дать им внимание, еду, помочь там, да, как бы вот разобраться со всем, то есть вот поэтому не всегда у них, наверное, ну, как бы, понятно, что надо на это какое-то время, то есть можем смотреть дальше, вот да, если не знаете язык, вот мы, например, тут смотрим на английском языке, и, то, конечно, ну как бы один из вариантов – пользоваться Google-переводчиком. Его можно обходить сколько хочешь, да, то есть сказать, вообще некорректно все здесь написано. Но, тем не менее, это лучше, чем ничего. И вот в таких простых вещах, когда ты понимаешь, о чем ты говоришь, ты можешь как бы да, вот, разобраться. Вот. И здесь вот у нас пишут, что у нас есть интернет так, ну я так понимаю, что это интернациональная семья, да, то есть вот есть у них получается апартаменты вот, как бы, ну, такой как бы нижний этаж, вот, у них есть два кота, вот уже заранее, да, для тех, кто любит вот, но здесь вот пишут, для одного или для двоих людей, получается то есть вот тоже хорошо, если пишут, здесь прям адрес указан, то есть ну, вот можно выбирать, да, как бы по тем странам, которые вы в страну, может, вы уже какой-то город там присмотрели. Еще, кстати, по рекомендациям хотела сказать, вот уже немножко отвлекусь, или давайте рекомендации еще в конце вот расскажу, чтобы я уже не прыгала по сайтам. Второй сайт вот тоже похож, он идет с картой, получается такой же, да, но вот немножко другой, это I can help, вот, и здесь мы тоже можем, если нажимать, вот видите, здесь прям каких-то было шесть вариантов. Вот мы приближаемся. Итак, куда мы зашли? Где мы хоть смотрим? Ну вот, например, Германия, город Нюрнберг. И здесь вот варианты. Что здесь как бы, что будет вам показано, когда вы посмотрите контакты? Показано, да, вот есть номер WhatsApp, но ну, здесь его как бы нету, но вообще как бы здесь может быть номер телефона и э, Facebook, плюс как бы, да, какая-то информация еще, э, так, вот пишет один взрослый, один маленький ребенок, да, э, комната у моей, получается, бабушки в доме вот, пишут, да, сколько, по времени, сколько нужно, вот, ну, такое, если честно, как бы тоже, вот, сколько нужно, не всегда понятно, вот, иногда, кстати, это может писаться, там на короткий период, или, вот, да, сколько нужно, но лучше рекомендую, как бы, все-таки, уточнять, что такое, сколько нужно, и здесь вот уже начинаете писать, там, если из Facebook, Facebook, да, или WhatsApp, то есть, ну, вот, например, какой-то еще один из вариантов, Так, ну вот есть у нас здесь, да, как бы номер телефона и э, Facebook ну как бы да, вот описание вот они могут там 17 вот видите как бы такие старые даты да, вот поэтому вот может быть и не актуально ну опять же, я рекомендую даже если вы там думаете, может не актуально то есть у вас должно быть уже такая заготовочка сообщения, то есть и пишите потому что ну вот реально как бы люди говорили что не могут убрать отсюда свои сообщения ну, вот они дав давно, может еще в марте людей взяли, как бы да, и вот они здесь висят, и тот сайт который рекомендую больше всего, хотя не отменяя как бы, вот, вот эти предыдущие, но мне прямо вот говорили, что здесь находили и быстро, и вот я здесь одну из э, э, как бы вариантов находила вот это э, вариант, э, ну, вот как бы его, э, вот он здесь, вот получается, шелтер. Э, он один из самых сложных по заполнению, потому что здесь тоже, кстати, нужна ваша информация, то есть для регистрации, ну, разные сайты по-разному, то есть там может быть даже фотография паспорта, что вы с Украины, да, нужно сфотографировать, то есть где-то рекомендуют сразу тоже, вот, ну, какую-то им надо тоже как авторизацию, да, понять, что не просто вот... Ну, любой человек сейчас откуда хочет такой говорит, а можно мне тут ваше жилье бесплатно, то есть они тоже должны как-то э, убезопасить людей, которые э, предоставляют эту информацию, да, и предоставляют вообще свое жилье, что как-то, ну, вот проверить людей, вот поэтому не пугайтесь, ну, конечно, как, э, мне тоже смущало, например, фотографировать куда-то свой паспорт или вообще фотографии, ну, как видишь, это э, такие, да, вот сайты, которые помогают действительно, вот поэтому. Поэтому делаю это. То есть здесь мы, например, пишем тот город, который мы, который мы хотим посмотреть. Например, пишем Стокгольм. Швеция. Предлагает, например, сколько человек то есть, например, для твоих, видите, не разделяют как бы взрослый или ребенок, но тем не менее, если у вас животные, и также здесь можем указывать вот на короткий период да, или на длительный период, но опять же, длительный период одна неделя и больше, то есть, ну, как бы неделя вроде не так уже, да, как бы длин. длительный период, а может быть это прям совсем надолго, Вот можно выбирать там, да, френдли с детками, там еще что-то, ну, как бы, ну, в целом, как бы, опять же, по языку, но ну, не рассчитывайте на то, что там будут Украина или русскоязычные, да, это прям редкость. Еще чаще можно, кстати, встретить по что в семье могут говорить по-польски. То есть, если кто-то когда-то переехал, что тоже будет по немножко легче. Ну, и там дальше мы, например, смотрим варианты. То есть, вот отдельная, как бы, да, получается, комната, можем раскрыть, а вот, прям. Чудово, украинскую мовой написано, я живу разом с дружиной, там, обоим, бля 30-ти Ну, кстати, иногда могут и переводить, а, боже, украинский спикер, ну, шикарно просто, потому что иногда бывает переводят через переводчик и люди теряются, что как бы в сообщении. Вот. Ну, здорово, мы живем спокойным життям, у нас есть лише одно лишко в одней кімнате, тому могли принять одну особу, або одну особу та дитину. Вот, то есть, уже вы понимаете, да, то есть, что вы будете спать, например, ну, как бы на одной э, кровати, то есть, ну, ну, мало ли, я не знаю, например, если эти две девушки, и вам прям это, ну, как бы категорически как-то э, не нравится, хотя мне кажется, что сейчас, как бы, вот реально должно подходить все, то есть, и здесь есть вот их e-mail. можно получается да связаться но подождите здесь email вообще-то ну, давайте посмотрим дальше потому что насколько я помню здесь как раз вот был WhatsApp, что тоже ну как бы ускоряет да ускоряет э, э, поиски а, так что у нас здесь получается вот кстати смотрите мы смотрели с такой но это э, Насколько я понимаю, здесь есть где-то информация, до 50 километров от Стокгольма еще, да, вот у нас есть один из вариантов, уже с контактами, ну и начинаем смотреть дальше, да, начинаем, продолжаем, то есть вот, ну, есть как бы, да, children friendly, то есть что тоже здорово, возможно, у них есть здесь детки, опять же, здорово для тех, у кого есть детки, да, вот мы с двумя детками, 5 и 2 годика, вот у нас есть маленькая собачка, ну то есть уже как бы, да, читайте подробную информацию, вот есть и WhatsApp, и Telegram, ну и прям садитесь и это все мониторите, мониторите и мониторите. Я как бы там не раскрывала уже подробнее, но я уверена, что да, как бы вы уже начнете читать, смотреть, потому что видео будет очень длинное. Три этих сервиса я вам спрошу а, в комментарии, обязательно пропишу. По рекомендациям еще, вот я и смотрела Стокболь, да, как бы столицу Швеции с одной стороны, а с другой стороны рекомендую не смотреть прям вот именно столицу а, или там прям самый там, второй по величине город, потому что все хотят большие города и действительно это... Хорошо в плане, там, возможно, больших возможностей найти работу, там, инфраструктуры для детей, вот, но, тем не менее, как бы там где-то, да, и больше и конкуренции, как по поиску жилья, так и по поводу, как бы, дальнейшей работы, и... Ну, как бы, и вот немножко даже людей те которые там в маленьких городах, возможно, даже в селах, а, их, знаете, как бы так даже обижают, что вот они же сами живут там, а мы такие приезжаем, и нам только в столицу давай, как бы, да, вот, потому что они в первую очередь все-таки нас спасают а, с тем, что помогают разместиться, вот, поэтому иногда, иногда даже может быть такое, а, ну, вот, и отношения, что ли, да, более приятные, ну, не, не, не, не сказать более приятные, а такое, вот больше тобой занимаются, потому что в большом городе таких, как ты, много, да, ты можешь попасть в такую приятную атмосферу небольшого города и вот тех людей, которые хотят помочь, потому что, может быть, не только тот человек, который тебе, ну, тебя размещает, помогает, а и там его соседи, например, нет, у них возможности предоставить жилье, но они там вещами могут помочь, могут помочь там транспортом, ну, то есть вот уже в зависимости от того, что какая у них есть возможность. Кто-то там помогает и продуктами, да, то есть вот участвуют, ну, разные варианты, вот поэтому ищите, уверена, что у вас все получится. Еще одну рекомендацию по ходу вспоминала и уже забыла. Если вспомню, напишу обязательно в комментариях до новых видео. Пока-пока.